Адапа! Город, который пережил нападение барабулек! Город, который выжил при нападении акулы! Но теперь, на да-да-да, появилась новая угроза! Арбузы! Арбузы! Спасайся! Кто боже? Никто не знает, откуда они пришли, Но вы все точно знают, Что ничего хорошего из этого не выйдет, Поскольку эти кровожадные зеленые захватчики абсолютно беспощадны. Арбузы, спасайся, кто может. Величайшая битва всех времен и народов развернется в главном Черноморском курорте коронавирусной эпохи после Крыма, разумеется. Тогда начнется битва и прольется мякиш во имя спасения человечества! Арбузы, спасайся кто может! Все-таки мы оказались сильнее, все-таки мы победили их, и теперь боже, танцевать, глубясь над телами поверженных врагов. Арбузы, спасайся кто Боже!